Стратегема 17. Бросить кирпич, чтобы заполучить яшму. Моя любимая стратегема. Я вам уже миллион раз про нее рассказывал, даже когда мы не проходили стратегемы. То есть, дать что-то незначительное, чтобы получить что-то значительное. Обменять ноль на плюс, на большой плюс. И Разные варианты этого суще... существуют этой стратегемы. Вот иллюстрацию прочитаем. В конце эпохи борющихся царств правитель государства Цинь задумал напасть на царство Ци, но опасался, со... опасался союза Ци с царством Чу. Тогда он послал своего советника Джан И в Чу с предложением передать чувствам Большую территорию в обмен на союз на военный союз, да, то есть хочет напасть вот на этого, а тот дружит с этим. Он предлагает, что ты разорви отношения с этим, и тогда я тебе что-то дам. Да. И этот, значит, большую территорию в обмен на военный союз цинь. Правитель Чу поверил и обещал не нападать на Ци. В результате союзнические отношения между Ци и Чу прервались. Однако правитель Цинь вовсе не спешил выполнять свое обещание в ответ на требования Чуского царя передать ему обещанную область. Ответил, что имел в виду лишь крохотный удел, которым он сам владел. В гневе царь Чу пошел войной на Цинь, но потерпел поражение. С тех пор Чу растерял всех своих союзников. Да, то есть представьте, вот еще раз, вот эти двое союзники. Этот хочет напасть на этого. Говорит, давай заключим договор, да, а я тебе часть земли. Да, вот против этого заключим договор. Тот развивает свои договорные отношения в надежде заключить договор с этим. А тот говорит, пошел ты на Он нападает на него, и тот его пожирает. Все. А этот минус. Вот это такой вариант. Значит, вот другой значит, вариант, который вы уже слышали. Колокол в качестве авангарда. Да, помните, что князь Джи, могущественный из шести правителей царства Цзинь в середине V века до нашей эры задумал напасть на государство Чоу-Ю. Но на пути туда лежала совершенно непроходимая местность. Тогда он приказал отлить большой колокол и предложил его в подарок властючелю Чую. Тот очень обрадовался и решил устроить дорогу в свою страну, чтобы с удобствами довести колокол. Ну и как только он дорогу туда провел, в эту горную страну, по ней пришли захватчики. То есть это бросить кирпич, чтобы получить яшу. То есть дать что-то. Иногда может быть даже очень ценное, но не такое ценное, как то, что ты получишь. Как помните, Гитлер подписывал договора со всеми, с кем хотите. да там э, Минский, ой, Минский, блядь, вот интересно, да, Мюнхенский сговор, там, э, Пакт Молотова-Риббентропа, что хотите, с кем хотите, все подписывал, на все соглашался, в результате пытался обмануть всех. Вот такие вот дела. И ну в шахматах это называется Гамбит да? То есть иногда Дать Пешку или легкую фигуру В дебюте Для того чтобы получить Преимущество Преимущество Связанное С развертыванием да? Вот То есть темп На самом деле темп Очень часто Иногда что-то отдается для того, чтобы просто получить темп вот. ну, Помните, да, как раздавали в свое время бесплатно аппараты Телефонные, сотовые, чтобы люди пользовались дорогой связью Бесплатно раздают игры в интернете ну, во время выборов, если вы помните, гречку раздают, да, чтобы люди проголосовали потом нормально. Потом отбивается тем, за кого проголосовали, да, все эти затраты за счет избирателей компенсируют. Помните, депутат Абрамович такой был от чукотки потом губернатором стал чукотки за сколько он избрался за два вагона водки он избрался депутатом государственной думы миллиардер абрамович отдать малое чтобы завладеть большим да